Добрый вечер, подписчики моего канала. Добрый вечер, э, зрители. Привет, Санкт-Петербург. Привет, Москва. Привет, Россия. Привет, все страны, кто сегодня присоединится к нашему эфиру или будет смотреть его в записи. М -м, присоединяйтесь к нам сегодня, задавайте вопросы. Также свои вопросы вы можете задать напрямую мастеру, кто вас заинтересует сегодня в нашем эфире. А тема нашего эфира – мы приближаемся, началась весна, мы приближаемся медленными шагами к празднику 8 марта, к женскому празднику. И это тема обновления, это тема работы с памятью, работы с родом, работы с вашими внутренними установками. И сейчас в наше время очень много мастеров говорят о том, как это делать. Но говорить одно, а работать с установками – это совершенно другое. И сегодня на нашем эфире будет инструктор по женскому счастью, астролог Елена Алексеева. Чем интересен этот мастер, почему именно его я пригласила рассказать о теме подарков для женщин. В первую очередь, она моя коллега. И я понимаю ту глубину, которую она хочет показать для всех, кто хочет учиться через практику астрологии, через практику выстраивания отношений. Она помогает своим ученикам, она помогает всем клиентам найти внутреннее созвучие, внутреннюю гармонию и через работу с собой выстроить отношения. Второе ее направление работы это то, что называется соединение любящих сердец. Я не оговорилась. Прежде чем человек встречает свою половинку, прежде чем он влюбляется, его сердце становится любящим. И в тот момент, когда он хочет найти себе пару, он только выбирает среди окружающих людей. Сейчас мы попробуем пригласить Елену к нам в эфир. И посмотрим, что у нас тут получается по связи. Так, где она у нас? Пока что не вижу, минуточку. Вот Елена при присоединяется к нам, и мы ее так. Елена, где у нас Елена? Здравствуйте, Маргарита. Здравствуйте. Замечательно, замечательно. Елена, добрый день. Добрый. Я только что начал эфир, представила вас аудитории и сказала что сегодня у нас будет очень интересный мастер тот кто умеет э, в сердцах людей э, показать им через внутреннюю работу э, ту любовь которая в них живет и показать людей как кто может притянуться на эту любовь это большой дар слышать так э, людей но возможно я что-то еще не договорилась так как мы только начинаем нашу Работу у нас с вами второй эфир. Расскажите что-то о себе, расскажите о том, как можно людей научить сначала любить себя, а потом уже притягивать к себе окружающих, да. И, конечно же, что такое подарки для женщины, какую энергию они несут. Вот, вот расскажите все это в начале как это связано. И по ходу попросим наших участников к нам присоединиться, задавать вопросы. Пока что, пока что это все интрига. интрига. Расскажите, о чем сегодня будет наше, э, наше знакомство с аудитории? О чем оно будет? Конечно что же, в пределе 8 марта, в начале э, весны, в первые дни весны, очень хочется говорить о цветах и о подарках. Это нормально, когда женщины хотят э, всего этого получать. Да? То есть это также нормально, как человек хочет дышать, да, или ему там иногда нужно кушать. Да? То есть это абсолютно нормальная потребность. И если женщина не хочет цветов и подарков, то пора по пощупать ее пульс. Может быть, он уже отсутствует. И это на самом деле так. То есть очень часто, что даже пульс есть, а женщина сама по себе э, уже э, вычеркнула себя из этой жизни. И это самое плохое, что может сделать женщина. Да? То есть, э, такие моменты, когда женщины говорят, что мне больше красота не нужна. Да? Моя мама сказала это в 30 лет. Она завела себе железную кружку и сказала, что теперь она чай будет пить из железной кружки. И я была маленькая, я была в шоке, мне не хотелось мою маму видеть в таком состоянии, но она так в таком состоянии осталась. И когда женщина так поступает, закрывается поток изобилия, полностью закрывается. У многих женщин, я знаю такие примеры, когда женщина сказала, вот я своим детям купила по квартире, э, мой долг выполнен перед жизнью, э, мне больше нечем заниматься, и у нее начинается раковое заболевание. То есть настолько серьезные наши слова очень много раз женщины говорят, за что, за что мне что-то там плохое, да, и не анализируют, что до этого было сказано, что было, да. То есть отказ от красивого, от хорошего и от подарков для любой женщины это закрытие финансового потока в первую очередь, это отказ от жизни, в принципе, да, то есть пока женщина чего-то желает и хочет, и мужчина готов исполнять ее желания. Продолжается э, жизнь. Вот именно это колесо жизни. Это подарок, о котором идет речь. Это может быть что-то, э, то, что называется, вот, как бы, просто э, обычное, да, маленький подарок, э, символический подарок. Или к нам присоединяются, всем привет. Э, или это подарок должен быть значимый, э, то, что хотела женщина. Как вот с этим разобраться? Что, что, что, что за подарок? Или это какой-то вообще специальный подарок? Вот какого мы... подарка? Женщина опасна для общества. Мне нравится приводить примеры, знаете, из классических ведических историй, да? из ведических историй, красивых-красивых историй про любовь, да. И вот я очень часто привожу в пример такой фильм, называется Джодха и Акбар. Это реальные события 500 лет назад. То есть император, и она стала в его гореме любимой женой. Да? Ей удалось э, среди тысячи женщин стать его единственной. И э, когда они друг другу готовили подарки, это было удивительное э, чувство творчества. Да? То есть она удивительно могла почувствовать его, понять, что ему будет нужно. То есть на уровне императоров они могут дарить там, конечно же, и замки, и дворцы, и земли, и бриллианты. То есть это не проблема. Да? Но ее подарки были всегда уникальными. И он, когда видел уникальность ее подарков, они были ценнее, чем можно купить за деньги. Вот ä, пример да. в виду, о чем мы, да, о чем я говорю. Допустим, у нас да, да, была да. старшая жена, которая стала его женой, когда им было по 8 лет. И она ä, никак не хотела отдавать свой статус, что она там важная, что лучшая и так далее, да. И она старалась всегда потратить там колоссальные э, деньги, чтобы приготовить подарки там, для дня рождения императору там, или для каких-то праздников. И Зовски удавалось ее все время переиграть, хотя она не тратила столько денег. Например, однажды старшая жена подарила императору э, костюм, там какой-то, вообще, ну, представьте, 500 лет назад, в э, который стрелы не, не, не, не проникают, не, не прорывают, такой защитный какой-то, блестящий, красивый. То есть он смотрится как просто костюм из ткани, но там какая-то супер классная ткань, но заказ была сделана для этого костюма. И как бы такая защита для мужа, да? Джотка к этому времени в день рождения с утра одела императора в одежду простого человека и сказала, пошли со мной. И повела его просто по деревням. Показала, вот в этой деревне нет даже колодца. Вот в этой деревне там нет каких-то вот необходимостей для людей. В конечном итоге, когда вечером он вышел выступать перед своим народом, уже в замке, там собралось столько народу, и все его благословляли, потому что к этому вечеру уже были построены колодцы. Уже было построено то, что было необходимо этим людям. И вот эти благословения, они были еще большей защитой, чем какой-то костюм. И он каждый раз, когда день рождения проходила, он давал первое место какой-то жене вот за ее подарок, который больше всего ему понравился. И старшая жена проигрывала. Это было что-то для нее, она там рвала волосы на себе, да. И однажды им, тоже была очередь императора дарить подарок Джодхи, и она была кришнаиткой, да, как люди говорят. Ну вот Вашнавы правильно говорит. ну людям понятнее кришнаиткой, да. Он был мусульманином, а она... Индуйской веры. Да. И она перед свадьбой попросила с него согласия в присутствии всех, что он не поменяет ей веру. И дальше она была там вообще борцом за веру индийскую на тот момент, когда вот были половина Индии мусульманская, половина индуистская. Да? Очень интересная история. И королева старшая хотела подшутить или как бы унизить Джодху, да, и она приготовила там какое-то уже ношенное ей украшение, принесла императору, говорит, смотри, вот я приготовила для Джодхи подарок, ну, с лицом, с добрыми пожеланиями, конечно же. И он говорит, да, хорошо, спасибо, ты меня очень выручила, как раз не знал, что подарить. И, ну, она оставила эту коробочку и ушла. И именно эту коробочку... Акбар дарит джодхи, но уже без этого украшения он внутрь положил просто павлинье-перо. И павлинье-перо — это то, что носил Кришна, там, на свое, на, украшал свою голову на короне, у него там обязательно было павлинье-перо. И когда Джодха, думая, что коробочка из-под украшения, значит, там украшение, она его даже открывать не хотела, говорит, ну, ничего не подумал, даже не подстарался там творческий подход какой-то выбрать. И когда она открывает, уже служанка ее настояла, говорит, давай, открывай, открывай, посмотри, посмотри, тебе понравится. Она открывает, видит там это павлиня перо и ставит на свой алтарь, то есть у нее была статуэтка Кришны и... Храм, который прям в ее спальне был построен, и она одевает ему это перо, и она была безумно счастлива. И вот однажды такой еще момент, когда... Подождите, подождите, подождите, вот здесь немножко паузу. А, получается, что женщина, которая умеет дарить подарки, вот из вашей истории, то ли я так услышала... Женщина, которая умеет дарить подарки, женщина, которая любит мужчину, mm -hmm. она является как бы его духовным э, оберегом? Да, женщина всегда является оберегом. Из-за этого царь не может править без царицы, потому что двое это одно целое. Почему двое одно целое? Потому что двое это команда, один вратарь другой нападающий да вот по футболу если понятно то есть один выполняет одну работу другой другую работу у мужчины нету негде накапливать энергию у мужчин энергия проходит напрямую через физическое тело у них нет накопителя у женщины есть такой накопитель он называется матка то есть жена всегда является защитой мужа. И если женщина благочестивая, она не изменяет мужу, то накапливаются ее блага, и она может в какой-то сложной ситуации сказать, что она отдает свои накопленные блага, пока она служила своему мужу столько-то лет верно и предана, и за то, чтобы ему там вернули жизнь даже. То есть до такой степени. То есть в ведической культуре отписано очень много историй, когда женщина возвращала мужу собственному в жизнь. То есть все его признали мертвым, она ему возвращала жизнь, отдав свои блага. То есть это настолько ценность благочестие женщины, это громадная ценность. И... Вот здесь еще один вопрос. Я, готовилась к нашему эфиру, посмотрела материалы вашей группы ВКонтакте и увидела, что у вас есть очень много программ для женщин-обучающих, mm -hmm. то есть обучающих просто работе, как, как бы обычному навыку, mm -hmm. как счет, письма, э, ведение каких-то, э, не знаю, консультаций, да, а именно развитию обучающих внутренних вот этих качеств. Mm -hmm. Вы можете привести какой-то из примеров, какой-то из курсов в пример? что вот эта методика позволяет научиться слышать себя, научиться слышать своего мужчину, научиться соединяться с ним и mm -hmm. видеть этот, эту общность как подарок, то есть вот как-то так. Есть у вас такой курс? Нет. Есть курс, как договариваться с мужчинами, как разговаривать с мужчинами. Есть курс, как создавать себя, как Микеланджело из куска камня и делать вот ту красоту внутреннюю которая спасет мир ту уникальную это, это самое вот это же и есть отличать малыш а, да, да. придут уже хорошие достойные мужчины несмотря на то что когда нам там 40 плюс 50 плюс статистика уже не в нашу пользу и на там на тысячу мужчин больше двух тысяч женщин и еще из этих тысяч мужчин нужно отнять тех, которые женаты, отнять тех, которые э, не стоят нашего доброго слова, отнять тех, которые там некрасивые, как женщины считают, да. То есть очень многие э, сегодня женщины тоже рассматривают мужчин как внешний вид, э, не, не рассматривают mm -hmm. мужчину как положено по поступкам, да? То есть мужчина это поступок. Если мужчина не готов совершать поступки, какой бы он красивый не был. Вот у меня буквально недавно была девушка, говорит, красавец мужчина, супер, вау. И буквально мы с ней разговаривали месяц назад, она была там супер в счастье. И я из ее слов уже вижу ошибки, какие она делает, и говорю, у вас ошибки вот такие, вот такие, вот такие, вам надо прокачать себя. Вы не удержите красавца. То есть на красавца нужно и выглядеть, и нужно и, в, и внутренне быть готовой, э, удержать его, потому что на него спрос большой. Девушки его в разные стороны растаскивать будут. Нужно очень хорошо быть подготовленной к красавцу. А она мне сказала: нет, у нас все хорошо, мне ничего не надо. И вот мы буквально на этой неделе разговаривали с ней уже, и она говорит: Лена, причем она мне сама написала какой-то ужас, уже там две или три девушки, я прочитала его переписку в, те, в телефоне, пока он спал, у меня волосы стали дыбом, одна там замужняя какая-то его на себя тянет, одна там незамужняя, там несколько профессионалок, и, и он всем поддается, и его еще там крутят на деньги, видно по переписке, и он тоже поддается на то, что деньги туда тратит, хотя не сказать, что он сильно богатый, то есть здесь еще она не жена, а, и она говорит, давай его перепрограммируем. Я говорю, мы не можем его перепрограммировать, это будет черная магия. А за черную магию расплата дорогая. Мастера платят сво жизнью своих детей, своих мужей, своих близких. Я не готова так заплатить э, ни за какой поступок. Да? То есть э, кто-то будет там потом счастлив, а я заплачу такую дорогую плату. Нет, конечно, я только экологически... Э, экологически чистые практики использую, да, скажем так, которые не дают такого эффекта, которые не позволяют ухудшить карму, наоборот, улучшить карму. То есть только божественные энергии и только работа с силами божественными это дает очень классные результаты, нет никаких откатов, нету вот этих вот прилетела по карме, как говорится, да, там что-то неожиданно, да, но это очевидно, очевидные вещи, которые, вот, немножко понаблюдав даже за своей жизнью, можно уже предсказывать, что каждый поступок включает какую-то цепочку событий. Ну и хороший благостный поступок, естественно, включает цепочку благостных поступков, и которые не, не благостные включают события, которые нам вряд ли понравятся, можно так сказать. То есть мы хотим этого не хотим мы сами включаем каждый день новую цепочку своими словами своими мыслями своими поступками то есть все это поэтому ну что вопрос тогда такой угу. вопрос а, если мы в какой-то момент приходим к выводу о том что этого мужчину не удержать вот совет астролога нужно ли отпускать мужчину или это просто наш вывод, и он у нас в голове? Или какой-то еще вариант развития событий есть? Вот в нашей голове возникает женская такая идея, что мужчину не удержать. Что делать? Что? Какой совет астролога? Вообще держать никого не надо, потому что так. все принадлежат Богу. Даже если это ваш муж, он все равно принадлежит Богу. То есть с нами он здесь вот на какой-то момент опыта, да? даже если мы с ним всю жизнь прожили, это на какой-то момент опыта, потому что наша жизнь конечна, ну, на планете Земля. Дальше дух, душа вечна, а здесь нет. И получается, что есть такой закон, который мы проходили в школе, называется «Сила действия равна противодействию». По физике проходили. Здесь точно так же он работает. Если женщина вцепилась в мужчину и пытается его удержать для меня, да, все, мой, мужчина будет изо всех сил вырываться. Сила действия равна противодействию. Когда женщина говорит, да, дорогой, ты можешь делать, как ты считаешь нужным, я тебя подожду. Он говорит, сколько ты меня подождешь? 15 минут. Это вот у меня, например, до мужа был мужчина, мне там шутил со мной, говорит, поеду в командировку, там, э, пойду к профессионалам. Я говорю, хорошо, дорогой, я тебя подожду. Когда я ему такое первый раз сказала, он был в шоке. Он, он говорит, сколько ты меня подождешь, 15 минут? Говорит, ну да, 15 минут подожду. Ну ты, говорит, вообще не переживай, что я там куда-то могу пойти. Вообще не переживаю. То есть я настолько знаю, что я лучшая Лучше, чем я была вчера. Чем... Да, да, да. Почему я должна волноваться? И если он куда-то хочет идти, это туда ему дорога. То есть вот когда его не держишь, опять... Подождите, а как же, а как же семья, дети? Как же устроенный быт, ипотека, совместное хозяйство? Это же вопросы материального. Нет. Как их Когда вы не держите, срабатывает тот же закон сила действия противодействия равна противодействию. То есть вы ему говорите, дорогой, ты можешь делать то, что посчитаешь нужным. Я тебя так люблю, главное, чтобы ты был счастлив, он никуда не уйдет. И еще такой момент, чтобы женщина показывала, что она нуждается в помощи, в защите, в заботе. Вот если женщина нуждается в этом, если она пошла, сама молотком забила гвоздь, там, я не знаю, скопала огород, мужчина не чувствует рядом с ней себя мужчиной, то есть у него не остается поле для поступков мужских. И тогда он будет искать другую. И третий вариант, когда мужчина идет искать другую, это когда женщина а, саму себя предает. Каким образом? Работает без выходных. Много часов, еще плюс дома домашняя работа, не, не намажет себя кремом, не накрасит себе глазки, не полежит. То есть женская тоже женщина, она в, расслаб, в расслаблении наполняется энергией. То есть когда она в горизонтальном положении, она наполняется энергией. Мужчина в вертикальном наполняется энергией. То есть женщина должна себе разрешать полежать в медитации. Да? Вот мы знаем такое слово. То есть это обязательно ежедневно, так же, как чистить зубы, нужно себе разрешать. Если женщина не разрешает, то есть она говорит, я обойдусь, мне не надо, я, мне еще там глажка, еще гушить готовить, еще там то, и она пашет, пашет, пашет, пашет, пашет. Платье, я обойдусь, там, куплю с дочке, куплю сыну, куплю мужу, мне не надо. Она опустошает себя, у нее нет позитивных эмоций. Ее вот этот сосуд внутри, который вот есть, да, он становится пустой, то есть ничего туда не кладет, сама не кладет. И мужчина будет показывать ей, что ей пора обратить внимание на себя, как будет показывать. Он пойдет к другим женщинам, потому что здесь энергии нет, он пойдет искать энергию. То есть здесь, если эти моменты, как баланс, ощущаются, чувствуются, да, женщина контролирует это, говорит, так, все, о, война войной, обед по расписанию, да, пошла, легла. Мне нужно наполниться энергией. Хорошо. Хорошо. Вопрос. <къем> а у вас, а, а, на вашей, на, в вашей группе есть, на, в разделе товары есть такая услуга. Сопровождение переписки с понравившимся мужчиной. <къем> а, для кого эта услуга? Что она включает и что она дает? То есть, что такое мы не умеем делать сами, что нам нужно, чтобы нашу руку в переписке направлял астролог и мастер по исполнению желаний, угу. соединяющий такую, э, Очень информацию вашу что, что это часто. такое за И говорят, познакомилась с мужчиной и не знаю, о чем с ним говорить. То есть так. они знают. И иногда девушкам 60+. Так. То есть они просто не знают, как мужчину вовлечь, как его влюбить в переписки. Не понимают как. То есть, ну, поговорили, где работает, ну, поговорили, что не женат, ну, а дальше? А дальше про что говорить? Вообще не знаю. Иногда мужчины знают коррежные вопросы, иногда идет там непристойное предложение, как с ним обыграть? То есть я, например, сейчас рекомендую девушкам с этим тоже обыгрывать, не, не вычеркивать сразу мужчину, Потому что э, мужчины нигде не учатся, по большому счету. Они не знают, как с женщинами взаимодействовать. У них нету курсов, да, в основном. Там есть э, пикап, да, как уложить девушку в первый же день в постель, да, но не больше. Да-да-да-да, ну, есть такая. Они не знают. И очень часто мужчины думают, что если я хочу секса, значит, женщина тоже хочет секса. И вот нужно об этом сказать а природы разные, то есть это нормально, что мужчина хочет секса и говорит об этом, да, и также нормально, что женщина хочет новую шубу или бриллиантовое колечко, да, э, то есть это природы две разные, а одному нужна материальность, другому нужна нематериальность, да, но тем не менее это ценно для каждого из, э, из них, да? и вот женщины чаще всего обижаются, когда мужчины делают непристойное предложение, а из него можно выкрутиться, красиво, по-женски, и объяснить... Например, например мне вы очень приятно. пример примеры последних каких-то вот, э, рекомендаций. Ну, мужчина, например, говорит, что вы, вы мне так понравились, вы такая классная, я хочу с вами заняться сексом. Да? И вы говорите, да. да, мне очень приятно, что я вам понравилась, что вы так э, откровенны, прямолинейны со мной, но я пока не готова. Не, а, вот уже Много лет мужчина ко мне не прикасался, я уже забыла, как все это делать, и мне нужно психологически быть готовой, доверять мужчине, э, там, уметь, э, не знаю, больше любить вас, чувствовать взаимную любовь. Вот это для меня важно, иначе я не смогу. И мужчина тогда... А такой ответ, он не отпугивает мужчин? Нет. Они понимают, что надо что-то сделать, чтобы женщина почувствовала взаимную любовь, больше доверяла. Мой муж, например, мы с ним 28 дней переписывались и разговаривали голосом в WhatsApp перед сном до первого свидания. И он знал, что я в 200 километрах от него, что это надо ехать, и что возможно, что я ему скажу нет, да, то есть никто тебе гарантию никакую даст. и он приехал, и не ехать. То есть настолько был вовлечен в наши беседе за это время, что приехал, и на второе свидание приехал, и уехал, и с первого, с второго свидания уехал ночевать к себе домой поздно ночью. Но, тем не менее, дальше отношения продолжались. То есть здесь... Как вот... роман. Романтично, как романтично! Да, именно уметь вот это вот вовлечь его беседой, да, чтобы не просто красивое-красивое он вам сказал, и все, а чтобы он понял, что э, вы личность, что у вас э, красивое сердце, да, там богатая э, душа, богатый внутренний мир, да, что вы там э, много у вас увлечений, много любите читать, да, вот особенно здесь, конечно, в Испании вообще э, запущенное образование, здесь мои ровесники попадают с которой не умеют даже роспись свою поставить не то что читать писать то есть реально как -то... нам говорят в россии европейское образование а европейское образование по сравнению с нашими 10 в школе вообще ни о чем просто ни о чем просто серьезно и здесь э... расскажите об испанских мужчинах какие подарки они дарят женщинам как их понять да. Потому что очень многие вступают Зависит... переписку именно с европейцами. Зависит от того, как будете вдохновлять. Они такие же, как все мужчины. Они не задумываются о подарках. Их нужно э, толкать, как говорят, э, палочкой да, заранее. Нужно говорить, знаешь, дорогой, скоро 8 марта. Э, он говорит: ну и что, у нас 8 марта не празднуют. Э, здесь очень тяжело объяснить испанцу, что нужно дарить на 8 марта цветы женщине. В конечном итоге вот с моим мужем мы решили, он говорит, я тебе зарплату принес, иди купить цветы, какие тебе нравятся. В конечном итоге мы вот к этому пришли. Но он иногда мне приносит какие-то полевые цветы, на даче у нас растут цветы, он ездит, срывает. У нас есть уже такие традиции семейные с цветами, он уже знает, мы уже договорились в этом году посадить много цветов на даче, чтобы дома стояли постоянно цветы. Он говорит, зачем там в цветочные магазины нести деньги, когда на даче можно посадить? И договорились, что мы в этом году будем продвигать этот э, проект такой, общий проект, да. То есть очень замечательно. И цвет... Вы помогаете женщинам познакомиться именно с испанскими мужчинами? Есть у вас такая э, тема, э, как клуб знакомств? С любыми мужчинами. То есть я, у меня есть как это, опыт свахи, да? то есть меня можно как сваху заказывать. Можно, я также на сайте знакомств выбираю город, переключаю свой аккаунт на город клиентки и в ее городе рассматриваю мужчин, смотрю, что там есть, задаю им самые каверзные вопросы, объясняю, что я сваха что моя клиентка ищет хорошего, достойного мужчину, хочет замуж. И вот я с наглой режим орды говорю такие вещи мужчинам в глазах, да, что я ищу мужа для своей клиентки. Не стесняюсь этого, да, то есть девушки некоторые стесняются говорить. Но я, допустим, когда с мужем знакомилась на сайте знакомств, я тоже не стеснялась. Я всем говорила, что я ищу мужа. Ну, у меня уже возраст, у меня уже там 18 лет было, и в песочнице я уже играла, погулять, повстречаться у меня тоже было. Все это меня не устраивает, я выросла, и мне нужен муж. Нужен муж, который будет меня ценить, любить, заботиться, дарить мне цветы, подарки, говорить мне хорошие слова, целовать мне ручки. И вот такой муж мне нужен. И все, кто-то отваливался после моих таких комментариев, говорил, это не моё. Да? Были такие, которые мне писали, ты не мой формат. Ну и что? Возможно, что он тоже не мой формат. Да? То есть как бы это нормально. Все. И муж, я говорю, за 200 километров от меня жил, мог сказать далеко. Поищу здесь где-нибудь в соседнем подъезде. Да? Но когда их правильно вовлекаешь, они влюбляются в любом возрасте. То есть просто знать нужно мужскую природу и женскую природу, понимать эту разницу, что женщине, допустим, говоришь комплимент, какое у тебя сегодня красивое платье, да, или какая у тебя сегодня прическа, как тебе сегодня хорошо смотришься. А мужчине такое нельзя сказать, да, какая у тебя сегодня красивая рубашечка, особенно если мужчина чего-то в жизни добился, когда ему говорят про рубашечку, он понимает, что кроме рубашечки в нем ничего не заметили. Он там герой, у него подвиги, позади, там, я не знаю, горы пройденные, да, а она только про рубашечку заметила, и ему обидно. То есть вот yeah. это нужно учить. язык? Нет. Испанский язык сложный? Нет. Нет? Ну, все равно, конечно, нужно посидеть, поучить, поставить себе задачу, там три слова в день запоминать. Но он достаточно легко учится, грамматика у них э, здесь, наверное, легче нашей русской. Но ну, для испанцев очень тяжело русский язык учить. То есть наш, и после нашего трудного русского все остальные языки просто так ни о чем. Единственное, что мне понравилось... Расскажите историю, у нас осталось буквально 20 минут до окончания эфира, вот нас слушают дамы. Дамы, задавайте вопросы Елене, есть время для обратной связи, поэтому задавайте вопросы, я Маргарита, у нас тема была заявлена, почему женщине обязательно нужно дарить подарки, почему женщине да. может разрушить весь мир, всю Вселенную, когда женщина в плохом настроении. Да? подарки и цветы обязательно нужны женщине, это ее наполняет любую женщину, да, даже если женщина говорит, мне не нужны цветы, мне жалко видеть, как они умирают, еще там что-то, она себя обманывает, потом через какое-то время она будет понимать, что у нее голод по цветам, и она хочет этих цветов, то есть кого-то раньше, кого-то позже, и э, женщины, которые недополучили в своей жизни вот этого внимания, заботы, подарков, праздников, сюрпризов, да, то они становятся злыми. Мы знаем таких... Хорошо, всех. есть время такую, такую ремарку вставить. Я как нумеролог изучаю очень много дат рождения на совместимость. И вижу, что, как ни странно, в нашем мире современном, где вот эти телефоны эти технологии телефоны с веб-камерами, совпадение и вот гармоничные отношения они начинаются не там где люди как бы дополняют друг друга да? ты умеешь а, с телефоном общаться а я не умею я тебе помогу а там где люди на одной волне вот то, что вы привели в начале а, самом нашего разговора эфира, как эфира как пример что у, у мужчины может быть жена которая на материальном плане ему помогает но для него к сердцу будет та женщина, которая его задевает за вот по струнам души играет, да? И mm -hmm. вот это вот совпадение. Нумерология показывает. А, в вашей программе есть ли такой курс, как найти мужчину через нумерологию или через астрологию? Вот как научиться с ним общаться mm -hmm. на? Его, я, тоже -то я тоже нумеролог и совместимость я смотрю по нумерологии и по астрологии по двум критериям. То есть здесь тоже. Чтобы... Новые что что вы берете на совместимость. А, на одной волне взаимодополнение. Трология дает очень такой широкий план. Она показывает вообще, что человек привнесет в вашу жизнь, и вы что преднесете в его жизнь. То есть, совмещая две натальные карты, мы ярко видим, что привносит мужчина, что привносит женщина в его жизнь. И бывает, что женщина привносит позитивное, а мужчина негативное. И когда я это говорю, девушки меня все время подтверждают, говорят, да, ты права. То есть это удивительно. Удивительно. Поэтому. Да, это так. Да. Одна моя знакомая уехала, это было около 10 лет назад, уехала в Италию, вышла замуж за итальянца. И на начальном этапе тоже ее сосватали через сайт знакомств, нашли ей супруга. И она уехала, она еще итальянский не знала. У нее был ребенок школьного возраста. И вот она уехала в такую жаркую страну. И она мечтала себе когда она мечтала себе и приехала, реально разбилась об И она говорит, я не могла понять, почему он ходит, все время кричит и везде выключает свет. Потом оказалось, что счета за электричество атомные, да. а когда она выучила итальянский, научилась понимать, что он ей говорит, она говорит, у нас наша гармония, наше счастье практически разбилась обыд. Вот вы учите женщин входить в, тру в среду, в ту, где живет мужчина, именно а, раскрывать свои духовные качества, эмоциональные качества какие-то тренировать, потому что ведь это все равно, что замуж, это все равно, что в эмиграцию. Да. Почему такое восстановление резко? У вас есть такая а, обучающая какая-то система или мастер-класс или может быть просто консультирование? Ну, главное здесь открыть интуицию женскую. Интуиция потом ведет, она становится самой лучшей адвокат, самая лучшая подруга, самый лучший советчик. То есть она вовремя все подсказывает интуиция. И в программах, которых я веду, в них открывается интуиция у женщин. Это самое важное. То есть просто объяснять теорию это очень много надо времени, а когда открыли интуицию, она все правильно поведет. И когда за граница, это всегда их историю надо знать, их не просто там без языка вышел замуж и все. Это язык это защита. Это да, да, да. важная защита и э, важно учить язык. Я знаю здесь девушек в Испании, которые говорят, мне достаточно, что я говорю тикьеру, миамор и все. Ну там си, но больше ничего не надо знать. Да? А, ну и я с этим не согласна. Я сразу учила язык и я сразу понимала, что выйти замуж нужно уже, зная язык, потому что здесь есть такие всякие штуки в законах, их надо знать, э, куда врюхаешься, да, чтобы потом не плакать понапрасну. Ну, то есть примеров очень много, мы не будем например, тратить. Например, например, например, как можно, как можно э, пострадать? Что нужно знать женщине, когда она выходит замуж, не зная языка? Например, Что нужно знать? Какие тонкости? Например, одна знакомая вышла замуж, не зная языка, он приехал за ней во Владивосток, женились сразу, там попросили за неделю их зарегистрировать, вернулись, приехали в Испанию уже ребенок, ее, значит, там сколько лет, 12 ему, наверное, было, у него старшие дети, да, совершеннолетние дети. И они пару лет, наверное, жили в съемном жилье. Потом ей прислал бывший муж алименты там, за какой-то большой промежуток времени. Получилось 20 тысяч евро прислал. И попадается жилье, ну, не сильно новое, не сильно крутое, но, тем не менее, там, трехэтажный дом, там, я не знаю, четыре спальни, ну, короче, неплохой уровень, да, то есть там муж у нее по ремонтам, по стройкам работает, он золотые ручки, все сам сделает. В общем, взяли этот дом, записали на него и на нее. Ребенка, как несовершеннолетний, еще никуда не вписали, то есть он как бы наследником не является, хотя деньги ребенка, в принципе, и тут же дети мужа пришли узнавать, на кого будет отписано наследство. Вот так. И она плакала, потому что она, не зная языка, все это расписала на, не, на себя и на мужа, на двоих. И получалось, что у ее ребенка отбирают деньги, те, ну пусть в будущем, но тем не менее, они уже об этом говорят. Да? И важно знать язык, потому что здесь лучше бы было, ну, Ничего не получилось. Делать... Э, я не знаю, как сейчас это все закончилось. Они помирились, но у них прям до развода доходило. Они там это прям сильно переживали, неприятная была ситуация. То есть здесь, зная язык, можно было узнать, как можно сделать. Там несколько шагов, которые бы обошлись, там, я не знаю, 70 евро, не больше. То есть но это реально э, подписать э, отдельные финансы, и все, и оформить дом на нее. И она бы была хозяйкой, в любой момент она ему может сказать, там, иди, да. Да, иди, да это мой дом, да, это, да, в, да, в ситуации, да. А сейчас она в ситуации, что она так сказать не может. Ну, может, что Бог не да. делает, ну, короче, языки. И в Испании русских женщин? Много любят, да, любят, и много женщин русских здесь, любят, любят. Давайте верну... Как устроиться на работу? Можно как? Что нужно? Что? Давайте вернемся к нашей теме. Давайте, э -э -э -э. Потому, что, потому что меня, например, интересует такой момент. Вот этот подарок, да, о котором мы говорим. Ведь женщина должна понимать внутренний настрой мужчины. И вот так как вы живете в Испании, мне как раз интересно, как у вас там происходит. Потому что с русскими мужчинами в основном наши дамы хорошо знакомы. И почему не получается? Потому что, в общем-то, как раз с подарками все понятно. Хорошо, если бюджет а, совместный, а не у каждого по, по себе. И хорошо, если это проговорено в самом начале. Любым мужчиной, с любым мужчиной, просто нужно обдумать, насколько дорогой подарок вы хотите. Да? Допустим, ранее, до дня рождения, до 8 марта, до Нового года, нужно заранее начинать говорить, дорогой, что ты мне подаришь на 8 марта. «Дорогой, что ты мне подаришь на, на день рождения?» О, Вот мне, у меня очень много мудрых подруг, да. Одна у меня захотела бриллиантовое колечко, ей исполнялось 50 лет, и она мужу начала за полгода говорить, «Дорогой, знаешь, мне так понравилось колечко с бриллиантиком, такое классное, оно так светится, оно так сверкает вообще, я так хочу себе на день рождения такой подарок. Могу ли я надеяться?» да? И у мужчины было время за полгода. Конечно же, он каждый месяц там старался где-то какую-то шабашку не пропустить, где-то какую-то внычку на это колечко откладывать ежемесячно. И на ее день рождения было колечко бриллиантов. И это, мы говорим, не о очень богатой семье, то есть простые работяги. Простые работяги в Испании. И просто заранее, да. Я, допустим, два года назад просто разрешила себе хотеть машину новую. Вот разрешила хотеть. И вот э, не прошел месяц, как у нас новая машина. Ну, в смысле, как вот сейчас э, два года, и желание мое исполнилось. Причем я еще пыталась спорить с мужем в конечном итоге, что говорю, давай ушную, зачем нам новую? Нет, будет новая. И вот у нас теперь новая машина. То есть желания сбываются, да, и все это возможно. Да ну, подождите, вы хотели машину для вас или для себя? Ну, я чаще всего дома, поэтому как бы, ну, у меня есть права, я тоже езжу, то есть я могу взять, поехать с 200 километров, дочку повидать с внуком, да, или там с подружкой на фотосессию на море или еще там что-то, да, такое. То есть я могу пользоваться машиной, но она наша. Но тем не менее мы вместе водим. Мы два да, водим. да, да, да, да. Получается, что женщина, она муза. Да. Обязательно обязательно. Если женщина это не осознает, значит, нужно разбудить в ней это состояние. Как? Как? Ну определенными практиками, определенными практиками. Она сама должна включить тебе это. То есть мужчина не включит, не, не умеют, не знают. То есть раньше в древние века там какое-то образование мужчины получали. Там хотя бы сто лет назад женская семинария, мужская семинария, там какие-то моменты рассказывали об отношениях, о природе женщины, о природе мужчин. Сейчас последние сто лет нам говорят, что мы одинаковые. Хотя одинакового у нас немного. Да? То есть может быть во внешнем виде какие-то моменты одинаковые, там две руки, два глаза, там, да? но не больше. То есть вот это, а сама природа, сама составляющая наполнение мужчины и женщины абсолютно разное. поэтому это нужно учитывать, иначе нам свободы не видать. Хочу вернуться все-таки к нашей теме. Смотрите, расскажу. Я, я как раз да, о они, они же, да, да, да. А почему Муза, она получает подарки или только вдохновляет? Женщину вредно оставлять без подарков, потому что женщина, да. если остается без подарка, она грустит, у нее падает самооценка, она начинает обижаться, да, и вот это она уходит вот в эти негативные эмоции, падает в своих вибрациях, и мужчина остается без сил, просто без сил остается. У меня вот в этом году тоже испытание с мужем, ну это нормально, то есть как в голливудских фильмах заканчивается о том, что свадьба, да. В ведических писаниях истории только начинались со свадьбы, потому что там как раз идут испытания всякие для пары. И вот мы тоже в эту осень проходили всякие разные испытания. И я из одной ситуации выберусь практиками, там, да, начну улыбаться. Он бах, мне опять какую-то ситуацию. Я опять, опять практиками себя отработала, выбралась опять. Ну, короче, у нас получилось с сентября вот по декабре, наверное, испытательный срок такой прям. И в конечном итоге ему нужно, вот январем-февралем было убирать на, своей, на своем огороде урожай оливков. И он не смог его убрать. Он говорит, у меня нету сил. Я говорю, правильно, а силы ты откуда? В хорошем настроении жены и силы. Когда жена улыбается, когда она счастлива, когда она летает, когда у нее крылышки, то тогда мужчина получает энергию. Говорю, что тебя останавливало за это время сгонять за цветами и исправить ситуацию? Он говорит, у меня машины не было, сломанная была. Да, там. А я говорю, ну попроси друзей, что кто-то на оптовку едет, купите мне букет цветов. Вот вам деньги. Да? Тебе купят. Он говорит, ну я не подумал. Ну в интернете пошли мне картинку с цветочками. Это еще дешевле. Я не умею. Ну... Умеет, но придуряется. Да, там, просто не пришло в голову. То есть мужчинам нужно это вкладывать в голову. И э, вот для меня этот опыт был очень очевидным. Просто супер, вау, очевидно, насколько сила женщины в вот, э, слабости. То есть когда женщина в расслабленном состоянии, в кайфовом состоянии, вот в этом ресурсном состоянии, она реально муза, она дает энергию. Потому что когда мы только начали с мужем жить, у него дача была, 18 лет никто внутри не красил. Тут же купили краску, начали красить, все, он там починил одну спальню, была недоделанная вообще, он ее там все доделал, все классно, у него столько энергии было, потому что я все время была в счастливом состоянии. И как только какое-то испытание, я ему: говорю, вот если ты видишь испытания, бегом, беги за цветами, бегом, где ты их там в огороде нарвешь, я не знаю, на дачу, каких-то полевых, ну, цветы, чтобы были, прям были. Обязательно, чтобы меня восстановить как можно быстрее. То есть практики практиками, а, конечно же, мужчины, подаренные цветы, это, это самое сильное, что включает женщину в позитивной энергии. Хорошо, тогда про подарок такой вопрос. Если люди живут в разных городах, и речь идет о подарке, а они не знают друг друга, какой может быть подарок, вот вы как сваха, да? какой может быть первый подарок? Вот Конечно. Первый подарок. Конечно. Конечно же, цветы. И задавать вопросы женщине, какие вы любите цветы. Вот посмотрите исторические фильмы или книги исторические. Скажите, то есть речь идет о службе доставки, вот конкретно. Люди живут в разных городах Конечно. и подарить цветы через службу доставки? Конечно, сегодня никаких проблем. Нашли в ее городе цветочный магазин, позвонили, сказали, я могу расплатиться карточкой. Мне, пожалуйста, букет. Они вам фотографии пришлют, какой букет, и цену, и все, и доставка, адрес говорите, и все доставят. Даже во многих городах, и там иногда у подъезда, у каждого подъезда цветочный магазин. И доставка будет совсем минимально стоить. Хорошо. А какой подарок женщина может мужчине сделать, если они живут в разных городах? Только своими руками. Только своими руками. Да. И отправить почтой. Можно не отправлять почты, можно что-то подумать такое, что не обязательно, вот многие женщины стараются тоже там э, что-то финансовое подарить, да, что-то такое полезное финансовое, да, э, ни в коем случае. Ни в коем случае. Ну вот когда в своем городе может быть вкусный стол накрытый, да, там еда, тортик какой-то, я не знаю, там еще что-то, э -э, вкусный чай даже хотя бы там с пирожным, да, то есть что-то такое. Не нужно стараться чересчур. То есть женщина, если она... А если они, они в городах, если у них интернет знакомство только началось, вот первый подарок женщине, мужчине какой? Возможно, что какое-то стихотворение. Может быть, у кого-то да. заказ, да, или самой написать. Или просто слова, да. какие-то специальные слова сказать, «Дорогой, я хочу тебе в этот день». Это, это творчество. Да, какие-то специальные слова. То есть живое письмо – это самый крутой подарок. И он на расстоянии, пожалуйста, его по, по интернетам пошли, это письмо. То есть э, я, допустим, сталкиваюсь с людьми, которые э, очень богатые, очень там стильные, они просто белый лист и... Черные буквы. Даже когда я говорила, давай туда каких-нибудь добавим лайк смайликов, еще что-то там звездочек, чего-то такого. Нет, нет, нет, это уже не стильно. Белая бумага, черные да. буквы. И еще да. круче это написать своими буквами на листе и послать письмом. То есть это сейчас вообще срывает мозг. То есть это вообще. Классно, да, то есть обратиться как свахи это что нужно вот как быть готовой к, этой, к этому сопровождению это что нужно такое сделать про подарки мы определились А теперь вот нужно знаете, чтобы эти два человека познакомились и тут вы расскажите у нас осталось буквально 6-7 минут как как происходит работа с вами как со свахой? потому что это для женщины тоже первый шаг да, я считаю, что сейчас с коронавирусом это будет вообще самая во это, востребованная услуга, потому что женщины да. не умеют знакомиться. Я пришла к выводу с опытом моим, большим э, опытом, то есть первую пару, которую я познакомила, мне было 16, а им было 18. Они женились, у них были дети, то есть у меня громадный опыт. И получается, что не, не с каждым человеком можно работать, что вот сейчас мы покажем там двух-трех человек, и он кого-то из трех выберет. Здесь тоже нужна подготовка, потому что женщина, если она наполнена обидами, страхами, низкой самооценкой, непринятием себя, каким-нибудь самоедством, да, у нее просто глаза закрыты. Она не видит, ей приводи самых лучших, и она их не оценит. Поэтому здесь важна подготовка все-таки сначала. Сначала проработка вот этого внутреннего состояния, потом она может выбрать какого-то мужчину, который в ней не увидит. Да? То есть вот э, она говорит, все, вот он мой, мне, мне подошел. А он говорит, нет, извините, у меня не встает. Извиняюсь за премиуменность. Ну, то есть такие ситуации очень часты, да. Поэтому, когда мы женщину приводим в порядок, вот этот ее внутренний мир, убираем все колючки оттуда и сажаем плодовые деревья, которые дают сладкие фрукты, да, вот тогда женщина становится вне конкуренции, даже независимо от того, лишний вес у нее, там, морщинки под глазами, там, 50 плюс ей или там, 60 плюс, вообще все становится неважным. Когда внутренний мир у нее приведен в порядок, она становится таким магнитом, то есть дальше она выбирает реально. То есть мужчина уже не может ни слиться, ни испариться, ничего. Он понимает, видит эту женщину, он понимает, это моя женщина. Я никуда не уйду, я буду делать все, что надо, чтобы быть с ней. Вот это вот важно. И когда девушка уже в таком состоянии, то, в принципе, на сайте знакомств сами могут найти. да. То есть дальше у них два варианта. Либо сама ищет на сайте знакомств, то, что сейчас удобнейший просто инструмент. И когда она в таком суперсостоянии, в ресурсном, да, уже не будут непристойных предложений много. Или она на них не будет обращать внимания, они не будут ее задевать. Она будет как бы на них ровно смотреть. И не будет она не будет э, каких-то вот э, гладранцев уже на нее, они просто вот язык будут э, проглатывать рядом с ней, не будут знать, что сказать, да, то есть он э, понимает, что это уже не его уровня женщина, то есть они просто будут, вот такие вот будут испаряться, а нормальные парни будут уже э, с, разговаривать с ней и понимать, что вот это мне подходит, вот это то, что я искала. давайте с вами будем заканчивать эфир и сделаем несколько да, у нас осталось буквально шесть-семь минут э, до окончания. Первое, э, скажите, пожалуйста, э, что бы вы хотели пожелать женщинам, тем, кто сейчас смотрит эфир, тем, кто будет смотреть эфир в записи, э, перед 8 марта, вот именно пожелание э, от вас, как от свахи, как от замужней женщины, которая сама нашла свою судьбу, выстроила свой внутренний мир и помогает другим скажите свои слова пожалуйста главное разрешать себе подарки цветы не отказывать себе в этом разрешать себе создать семью потому что многие женщины не разрешают себе внутри не разрешают то есть где-то в подсознании есть такая часть их которая не дает это разрешение нужно с ней договориться разрешить себе Подарки, радости, маленькие радости, радовать себя, заботиться о себе, любить себя. Потому что Иисус Христос сказал, возлюби ближнего как самого себя. Не как ближнего самого себя возлюбить, а сначала себя, потом ближнего. Потому что по-другому мы не можем, это тоже закон природы. Из-за этого в самолете говорит: сначала себе маску одевай кислородную, потом другому. Также и здесь сначала себе дай этого кислорода, дай себе этой энергии, этой любви, дай да ее. То есть, чтобы женщина, которая ищет снаружи любовь, да, что придет мужчина и сделает ее счастливой, она проиграет. Она проиграет, она будет делать очень много ошибок, она выберет гладранца, она выберет красавца, который никогда не будет что-то делать для нее, только использовать ее. Еще какие-то ошибки будет делать. А когда женщина наполнена, она сыта вот этой любовью. То есть если не долюбили в детстве, значит, это ее кармическая задача саму себя долюбить. Таких сейчас очень много. Поэтому, когда уже сама себя долюбила, наполнила себя любовью, и уже с мужчинами по-другому общаются женщины. Она уже реально одарила взглядом, как рублем одарила, да, как у классика. Да? Хорошо. И тогда второе. А что бы вы пожелали мамам наших женщин? которые ищут себе спутника жизни, друга, любимого, мамам. Мамам девушек? Да, да, да. Ну, Женщины, я думаю, что они в любом возрасте, душа, она молодая и свободная, да, в любом возрасте. Сколько бы девушки не было лет, хоть шестьдесят, хоть 70, да, а одной никто не хочет быть. Особенно в этих возрастах, да, то есть там еще в 30-40 еще там могут воображать из себя, что я там успею или я там, мне такие не нравятся, а когда уже 60-70, они понимают, что нужен кто-то рядом, с кем посмотришь телевизор, с кем попьешь чая, покушать вместе, да, и так далее. Вот какие-то мелочки ежедневные, которые вот приятнее делать вдвоем. И здесь, конечно, я желаю девушкам не оставлять все на потом, потому как статистики э, не в нашу пользу, когда 60, 70, 80 лет. Не в нашу пользу. Женщин много, мужчин мало, как после войны. Поэтому торопитесь, торопитесь стать счастливой раньше. Выберите себе мужчину вот э, сегодня сегодня, да, или если не сегодня, то завтра, но сегодня приложите все усилия, чтобы себя подготовить, вывести себя на такой уровень, чтобы мужчина к вам пришел достойный, чтобы не жалеть, не разводиться, да? чтобы уже раз и навсегда, ну, мы уже делали ошибки, поэтому уже пора бы э, разобраться, какие ошибки привели нас вот к таким ситуациям и уже не повторять их, то есть не танцуйте, ну, да. не танцуйте на да. Это столько шишек уже хватит. Уже разобраться просто. Лучше всего, конечно, это работать со специалистами, которые свой сконцентрированный опыт передают, за копейки передаем. да? У меня вот опыт с 23 лет, я всякие исследования веду. Мне 49 на днях будет. То есть 26 лет я в этой теме. Представьте, сколько здесь сконцентрированного опыта. И сколько его мож... вы его можете получить там, за месяц, за два, за три? Этот сконцентрированный опыт. И сколько стоит. Сколько он может стоить? Ценность его, конечно же, 26 лет – это ценность. Хорошо. Ну что, мы заканчиваем эфир. Угу. Елена, я благодарю вас за такой а, удивительный, интересный, эмоциональный, красочный рассказ. Это и рекомендации, это и выдержки из каких-то интересных источников, это и советы бывалого специалиста, и, конечно же, это пожелания. Спасибо большое, что были сегодня со мной на эфире. Привет всей Испании и всем женщинам и мужчинам, которые нас слушают и смотрят. Большой привет вашему супругу за то, что он поддерживает вас, это, этот огонь, это пламя. И эту любовь, которую вы так щедро дарите всем, кто вас поддерживает как клиенты и приходит к вам за советом. Спасибо вам большое, что были сегодня с нами на эфире. Благодарю. Если будет интересно, мы продолжим наше общение. Пишите Елене напрямую, обращайтесь к ней за консультациями, приходите на консультации по нумерологии или по биоэнергетике ко мне. Мы как мастера всегда будем на связи с вами и ответим на ваши запросы. Ну что, всем спасибо, всем хорошего вечера и с наступающими красивыми. в прямом эфире и в записи. А, принимайте подарки, женщины, принимайте подарки. Да, принимайте подарки, принимайте с удовольствием. Пока-пока. Пока-пока.